здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня мы делаем второй прогноз для знака дева на май месяц и вначале я хочу поблагодарить елену которая многие годы уже поддерживает канал вдохновляет дарит свое внимание участие от всей души вас елена благодарю и желаю вам успехов в работе пускай все у вас в жизни получается и пускай вас окружают любимые, дорогие, родные люди, с которыми общаюсь, с которыми вы получаете удовольствие. А теперь давайте перейдем, дорогие дева, к раскладу и посмотрим, какие задачи стоят перед нами на этот месяц, какие энергии идут, какие возможности. Карта задач. Наше настроение, наши ситуации. Работа, семья, дети, любовь, отношения. И одна карта, как нам сделать жизнь свою лучше, меняя свои мысли свое мировоззрение. Итак, первая карта. Карта «Десятка мечей». По-моему, не помню, давно, по-моему, Дев такого не было в задачах. И эта задача какая? Закончить какую-то старую какое-то старое дело, закрыть какую-то старую страницу, расстаться с какими-то вредными привычками, людьми, которые не дают нам расти, которые забирают у нас энергию. Расстаться, может быть, с какими-то мечтами и планами, которые не, мы не можем долгое время осуществить, возможно, они просто не наши. Расстаться с, со старым образом жизни, Возможно, пришло время, если вы чувствуете себя вот такими разбитыми, уставшими, выжатыми, как лимон, да, пришло время расстаться с, с теми привычками, с тем режимом дня, да, который не дает восстанавливать силы. Возможно, вот... Поздно ложитесь, поздно встаете, поэтому чувствуете себя разбитыми. Возможно, вы не занимаетесь спортом, возможно, вы много едите, да, и тяжело потом себя чувствуете, нет энергии, потому что все уходит, все силы на переваривание уходит. Подумайте, да, вот что, что не дает вам. Может, вы не гуляете, не выходите на улицу, не дышите свежим воздухом, не а, даете возможности телу, получите солнышко да, весеннего, зарядиться, чтобы энергией. А, подумайте. По этой карте очень, как задача эта карта говорит, а, а, оставь старое, расстанься с чем-то или с кем-то, а, чтобы освободить себе энергию и силу для нового чего-то, чтобы новое могло прийти в твою жизнь. И символичная такая карта да? потому что дело не любит расставаться со старым они не любят менять своих привычек хотя обычно заботятся о своем здоровье да но вот здесь мы видим что видимо в последнее время да может быть это не так хорошо удавалось Итак задача подготовить себя к новой жизни расстаться со старым чем-то посмотрим через какие события это будет происходить. Смотрите, как а, интересно, у нас а, уже выпали все почти карты, да, вот мечи у нас в задачах, и все карты выпали, всего будет у нас в, этой, в этом месяце, да, во всех сферах у нас будет что-то происходить. А тройка жезлов, карта говорит о том, что будет какая-то остановка, видимо, для того, чтобы, кстати, вот как задача восстановить свои силы, да, пройти какое-то лечение, может быть, обследование. И для этого будет даваться вот такая остановка на пути, когда вам будут открываться новые горизонты, новые какие-то возможности. И вы должны будете осознать это, принять это. Да, вот здесь вы должны встать и посмотреть, а что за этим горизонтом, а что, какие новые возможности вы можете в своей жизни использовать, как вы можете развиваться. А возможности откроются наишикарнейшие. Потому что видите, какой обзор, как далеко мы видим, да, насколько мы, мы сверху стоим и нам видно, да, насколько мы можем а, по-разному развиваться, мы можем выбрать разные пути развития да, своей, своего. Эта карта еще ставит перед нами задачу решить, а на что мы будем опираться, да, мы будем старый опыт использовать, или мы за что-то новое возьмемся, будем нарабатывать новый опыт. И здесь нужно все проанализировать, составить планы, просчитать. Может быть, с кем-то переговорить, да, кто разбирается вот в этих вопросах, в этих перспективах, в которых мы в которые мы хотим погрузиться. И карты советуют, что смело смотрите в будущее, смело смотрите вперед. Добивайтесь своих целей последовательно, да, продумывайте, просчитывайте все. Здесь многое успех у вот этой карты, да, зависит от того, насколько вы правильно приняли решение, насколько вы дали себе время подумать, насколько вы посмотрели вообще все разные перспективы, оценили их, проанализировали. Давайте теперь посмотрим вторую карту. Девятка, чаш. И карта говорит о том, что ты уже в жизни очень много сделал, ты получил много опыта, ты через многое, может быть, прошел. И теперь позволь себе, вот после этого анализа, когда ты выберешь уже направление, на что ты будешь опираться, да, позволь себе расслабиться. Дай себе время отдохнуть, попраздновать, встретиться с друзьями, сходи на какой-то праздник, выйди в люди вообще куда-то, да, чтобы получить вот эту энергию. Мы же когда отдохнули, восстановили силы, надо выйти, да, чтобы с кем-то пообщаться, потому что обмениваясь, обмениваясь энергией, мы получаем энергию для себя, мы получаем новые какие-то мысли, мы получаем заряд бодрости, энергии, когда мы смотрим, как жизнь вокруг нас движется. Но когда мы сидим дома, мы этого не видим. да Если мы вот в этой ситуации останемся и никуда не будем двигаться, это затягивает и потом просто ничего не хочется делать. Это такая опасная ситуация. Поэтому выводите в себя в люди, устраивайте праздники, ходите сами на, на праздники. Отдыхайте, радуйтесь жизни, наслаждайтесь жизнью. Вы это заслужили да, после всего, что было. Наслаждайтесь жизнью, и это приведет вас к успеху. И карта говорит еще о том, что в бытовом таком обычном плане это могут быть какие праздники, свадьбы, дни рождения, какие-то корпоративы, большие праздники города, например, где собирается много людей. И карта говорит, иди туда, налаживай контакты, новые какие-то связи, общайся через людей, через общение, через вот эти контакты, ты получишь новые возможности. К тебе придет успех, победа, исполнение желаний. И ну вот это все надо себе просто позволить. И третья карта это девятка пентаклей. Это карта финансовая, это карта денег. Эта карта говорит о том, что нужно а, уделить а, время и финансам, и зарабатыванию а, для того, чтобы почувствовать себя в безопасной ситуации, чтобы создать себе такую безопасность. Да? Если у вас какие-то сейчас проблемы, может быть, задавили долги кого-то, да, и кредиты подумайте, что вы можете сделать, чтобы создать себе подушку безопасности, как надо себя вести, вот на что опираться и чем заниматься, чтобы привести себя в состояние, когда вы полностью обеспечены и когда вы ни от кого не зависите. Также эта карта может говорить о людях, которые могут появиться в вашем окружении. Если вы сами не такой человек, да, то в вашем окружении могут появиться люди обеспеченные, богатые, которые могут вас научить, как обращаться с деньгами, как их зарабатывать. Ну и вообще, может по этой карте конечно прийти какая-то прибыль, может быть, заработки да, вернутся, может быть, долги какие-то, если у вас все хорошо, да, могут быть Долги какие-то вернуть вам. Давайте посмотрим по работе. Рыцарь пентаклей. Хорошая карта для работы. Она говорит, нужно работать много, монотонно, ежедневно. И тогда это принесет результат. Если вы ищете работу, вы можете найти хорошую работу. Но вот там надо будет идти, как говорится, к цели долго и упорно. И постоянно да, впахивать, работать. Это не карта отдыха, это карта медленного движения к своей цели. Но она все равно дает успех, и она говорит, что, возможно, нужны поездки какие-то для э, улучшения в работе, для решения каких-то рабочих вопросов. Может быть, нужно решить вопросы с техникой, э, ну, транспорт рабочий да, или какое-то оборудование. Ну, по этой карте, чтобы добиться успеха, нужно э, каждый день прилагать усилия личные, э, не бросать начатое, доводить все до конца. Тогда придет успех. Давайте посмотрим по семье, по отношениям. Шестерка Пентаклей. Карта позитивная. Она говорит, что если вам понадобится какая-то помощь, материальная, моральная или какая-то другая, вы обязательно получите эту помощь и поддержку от своих близких и родных. Но здесь карта говорит, что если это будет касаться финансов, возможно, вы можете попасть. В зависимость, да, когда мы берем кредиты и долги, и потом нам надо каждый день, ой, каждый месяц выплачивать. А здесь надо вот эти вопросы порешать. А надо будет денег, вам банк даст, или какие-то люди, да, кто-то может одолжить. Но вы будете потом отдавать, и это будет такая зависимость. Поэтому здесь думайте, на что смотря вы берете. Долги всегда хорошо брать на то, что приносят деньги, да. Вы что-то один раз купили, взяли в долг, купили, и это потом вам приносит деньги, и с помощью этих денег вы потом закрываете кредиты. Может, вы возьмете квартиру и будете ее сдавать, может быть, вы возьмете деньги на какой-то бизнес или на какое-то обучение, которое будет приносить вам деньги, то это будет позитивно. Если на какие-то бытовые нужды купить там технику, продукты или что-то, то, конечно, это всегда невыгодно. Вы деньги потратите, а потом откуда их брать, в смысле, у вас тот же объем денег приходит, да, и э, дополнительных как бы нет. Лучше за эти деньги создавать дополнительные доходы. Если вы ищете э, любовь, свои партнеры, то карта может говорить о том, что в этом месяце вы можете встретить такого человека, но вы будете с ним очень большую разницу в возрасте, либо в социальном статусе, либо в материальном положении. Либо вы как бы можете в зависимость попасть, да, от своего супруга, например, вы будете на содержание, не будете работать. Ну, вот такие какие-то отношения могут быть. Давайте теперь посмотрим карту из колоды. Трансерфинг реальности, вам выпадает восьмерка внутреннего намерения координация намерения. Да, вот, кстати, вот здесь вот эта карта, она как раз говорила, что нужно координировать свои планы, да, что-то изменить, внести какие-то коррективы, то, что вы раньше планировали. Сейчас нужно проанализировать, что, как у вас все развивается, и скорректировать планы. И вот эта карта говорит, что каждое событие на линии жизни всегда имеет два пути, два ответвления в плюс и в минус. Если вы относитесь к любому событию как к хорошему, то попадаете на хорошую линию. Если вы э, расстраиваетесь, досадуете по какому-то событию да, негативному, то попадаете на линию минусовую. И тогда вот эти события негативные, они начинают один за, за другим приходить, и как снежный ком э, вот это идет развитие. Наверное, замечали, да, что. Кто-то вам позвонил, сказал какую-то негативную новость, вы такие ну, расстроились, да, и тут же там вторая какая-то новость, и третья, и прямо вот как будто бы такой ком начинается. Здесь важно, когда вы первый раз только услышали негативную новость, отреагировать на нее позитивно. Сказать, а так, ну, значит, так и надо, а так, ну, и хорошо, ну, и ладно. Или как-то так, что, нас ну, здорово даже, что это получилось, там, не знаю, уволили с работы, говорили, ну, давно хотела, вот, значит... Пришло время, классно. Чем-то другим сейчас займусь. Ну, вот как-то так. И тогда вы не дадите вот а, не, как сказать, не дадите вот этому негативному шару, да, негативных каких-то событий проявиться в вашей жизни. Вы тут же на первом моменте остановите это и переведете свою жизнь позитивно, отреагировали позитивно. И вам вторая новость хорошая. И третья. И разрешилась какая-то ваша проблема. И удачно сложились обстоятельства, там вы уволились, вам тут же предложили другую, да еще более высокооплачиваемую работу. Или вы там нашли какое-то свое дело, решили открыть, и там все получилось. Или там дети позвонили и чем-то обрадовали. Или там родственники. В общем, каждая позитивная наша реакция дает еще две позитивных реакции. Каждая негативная реакция дает нам три негативных реакции. Поэтому вот здесь карта советует о том, что контролируйте, как вы реагируете на какие-то события. Или когда вы, допустим, что-то планируете даже, вы имеете в виду, что вы находитесь вот на такой развилке, да, по хорошему пути пойдет ваше дело или по не очень. Когда вы планируете события, скажите себе, получится хорошо, не получится, еще лучше. Ведь мир заботится обо мне. И если что-то не удалось, значит мне это и не надо. И вообще такой девиз себе, возьмите закон. Отныне, что бы ни происходило, все идет так, как надо. Все меня ведет к лучшему. И тогда действительно так оно будет. Ну, дорогие девы, давно не было у нас такого вдохновляющего расклада, да, несмотря на то, что задача у нас стоит покончить со старой жизнью с какой-то. Видите, у нас прекрасные перспективы по событиям, и вот эти события нас и будут да, вести к этому завершению. У нас в работе хорошие перспективы, мы можем хорошо в этом месяце заработать, и в семье да, у нас... Хорошая карта взаимопомощи и поддержки. Но вот о нюансах я уже сказала. И самое главное, вот эта карта, да, что мы сами задаем свою реальность. От нас зависит, будет наша жизнь в плюс или в минус. И это такая классная новость, дорогие дела. Итак, поставьте прямо сейчас лайк, если эта информация вам понравилась, была полезной для вас, вдохновила вас. поделились. Поделитесь этим раскладом с другими девами, да, чтобы они тоже вдохновились и, может быть, поняли, как действовать в этом месяце, что в этом месяце важно. И напишите обязательно, как вам откликается этот расклад, как он соответствует событиям в вашей жизни, и как он помогает вам принимать, может быть, решение. И в конце месяца напишите, пересмотрите, напишите, как сложился месяц, что и как проигралось, это будет очень интересно. Дорогие девы, желаю нам всем удачи, до новых встреч, до свидания.